Всем привет, с вами Мишани, канал Куда сходить в СПБ. Сейчас я нахожусь в Ленинградской области в поселке Торосова. За мной усадьба врангелей, точнее то, что от нее осталось. А сейчас пойдем посмотрим, что там внутри. And my fear just pulled me away